Добрый день, я Игорь Черноусов. Небольшой технический ролик о вебинарной комнате. Точнее, как задать вопрос голосом на вебинаре. Что вы для этого должны сделать, то есть пошагово, по порядку. Значит, первое, к вашему компьютеру должен быть подключен микрофон и настроен. Второе, если вы хотите, чтобы вас видели, у вас должна быть еще и веб-камера. Если все эти технические моменты у вас на компьютере присутствуют, вам необходимо в вебинарной комнате, в которой вы находитесь, настроить вашу аппаратуру, точнее, разрешить в вебинарной комнате использовать ваш микрофон и вашу веб-камеру. Что вам для этого нужно сделать? Для этого под кнопкой говорить, которая сейчас у вас неактивна, есть вот такой вот значок Настройка, буковка F еще присутствует. Нажимаем на эту кнопочку Настройка и что вы должны сделать в первую очередь? Вот вы попадаете на вкладочку микрофон. В первую очередь вы должны настроить микрофон, через который у вас будет идти вещание. Обратите внимание, чаще всего на компьютере несколько микрофонов. Вот видите, у меня их сейчас целых, целых три. Да? И если вы неправильно выбираете микрофон, то есть ваша комната не определяет правильный микрофон, то вы говорите и вас никто не слышит, как вот сейчас у меня. У меня неверно выбран микрофон. Я разговариваю через микрофон, который называется Platronics. Вот он у меня подключен. И смотрите, я сейчас его выберу из этого списка. Начинаю говорить, и у меня пошел индикатор. Вот точно так же должно быть и у вас. То есть, как только вы правильно выбираете микрофон, сразу же видите индикацию. То есть, пошел голос. Микрофон выбрали. Дальше. Переходим на закладочку веб-камеры, если вы хотите, конечно, ее использовать, чтобы вас видели. Ну, Веб-камера чаще всего одна. Далее, и самое важное, вы выбрали, через что вы будете говорить, через что вас будут видеть. Теперь необходимо сказать комнате, что эти устройства комната может использовать. Вот это чаще всего забывают сделать, и получается, что никто вас не видит и никто вас не слышит. Значит, вам необходимо нажать на вкладочку с изображением вот такого глаза на экране. Смотрите, я сюда нажимаю. Появляется окошечко, в котором вы должны поставить галочку напротив пункта «Разрешить». Вот. Сейчас вы разрешаете комнате использовать свое устройство. Хотите, поставьте кнопочку «Закрыть», «Запомнить». И нажимаем на кнопочку «Закрыть». Все. Вот сейчас ваше оборудование готово для того, чтобы начать говорить. Вам необходимо каким-то образом подать сигнал ведущему вебинара, что вы хотите задать вопрос голосом. Для этого можно, конечно, написать что-то в чате, а лучше нажать на кнопочку «Попросить слово». То есть ведущий вебинара увидит напротив вашего имени, вот у вас ничего не извинится, а ведущий вебинар увидит, что напротив вашего имени появляется микрофон, то есть вы хотите говорить. И как только вам как только ведущий или администратор вебинара даст вас слово, вы можете начинать говорить. Я сейчас разрешу себе говорить. Появляется сообщение, вы соглашаетесь, что вы хотите присоединиться к общению, нажимаете на кнопочку «Да». Комната начинает использовать устройства, которые вы выбрали. Вот в моем случае это камера и микрофон. Не хотите, чтобы вас видели, нажмите на значок с изображением камеры, она у вас отключится. Все, но говорить вы будете. Обратите внимание, если вы говорите и вас э, слышит не только вы, а и все, кто находится в комнате, под э, кнопочкой, которая раньше называлась говорить, начинает мигать опять же зелененький индикатор. То есть это говорит о том, что голос транслируется в комнату. Э, используйте вот эти вот ползуночки увеличение громкости, то есть если вы потянете ползуночек с микрофоном, то у вас будут слышать погромче, вот таким вот образом. Все поговорили, нажали на кнопочку завершить и на этом закончили разговор. Все, друзья, ничего абсолютно сложного нет для того, чтобы получить больше интерактив при вебинаре. Конечно, вопросы лучше задавать голосом. Значит, если вы все сделали, как я вам показал, но по каким-то причинам индикатор не заработал, значит, либо у вас какой-то интересный микрофон с кнопкой отключения, либо вам необходимо настроить его правильно в самой операционной системе. Я об этом рассказывать не буду, потому что здесь есть различные нюансы. Если у вас какие-то трудности с настройкой микрофона, пишите комментарии под этим видео. вот Я вам помогу во всяком случае, советом. Спасибо всем. Удачи. Приходите на вебинары.